Всем здарова! С вами Гидро 94 и сегодня у нас реакция на Мармока. 30 CSGO, первая игра на Вертига. Обычно Мармок играет в CSGO на DAS-2. Тут он решил с друзьями поиграть на какой-то другой карте. Вертига. Без понятия. Я в CSGO не особо играю. Но давайте смотреть. 3-2-1. Погнали. Погнали, говорю. Ёпты, я белый. А как будто после недели Кэса только сейчас окно открыл. Они на сайте. На Б. Типка от заброшенного здания. Это... В городе. Да, 2 трона, это по сути какой-то склад. Да, а тут пишу. это какие-то заброшенные дома. Что? Что? Что -то. Что -то. Ч ⁇ -то подряд. Поймала, как, как первый не попал по мне. Аура везения какая-то образовалась. Shit. Удачи. тун тун тун в предыдущем ролике не было, я говорил, как я там бы он, бы. Лондон, там Кто другая музыка была. Говорят, там весело в последнее время. Защёвку дула взял. Мармок вот, даже на, на... вообще на любой карте может хорошо играть, и, я так понял. Не, не Один, только на даст. Подкинем угольку. Я и ну, здесь прошивается? Ладно. Я в банк и это тот самый момент, когда ты думаешь, это мой шанс. Это мой шанс ебануть как Симпул. Лоханулся, я так понял, да? Я этот раунд, но... Меньше чем за секунду ты осознаешь, что ты долбоёб, а Симпул внутри тебя очень сладко спит. Но! Я же владею карате. На У нас Ну, выкрутился, можно сказать. Я в панике опасен, сука. Джангл нет. Окей. Обновляю Doom и планч пакет. Это игра на господа. <laughs> бэд, а открыт. Открыт. а это уже даст 2. Мы заходим Б как подростки воинку. Ой, ты спас нашу капец. Я Сити Я даровал бэд. ему второй шанс. <laughs> Пускай наслаждается им. Но только. Что? Недолго птица щепитала. Да вы чё Ладно, забирайте свое ебучее Б. 4 хп. О, вот пошло говно по трубам. Мы сидим эти Спасибо. В попку? Просто в щечку по-гейски будет. А в полку нет, да? Ай-яй-яй-яй, дайте мне последнего, Я хочу. Это уже Вертига, да? Сделайте добро злому человеку. Где? Ч? Чё? Эээ... Что это за говно, бля? Я сам не понял, что это за боком Я Охереть что нам Вертига выпала. Да, зап... нет, Вертига это в новой запретной зоне. Добро пожаловать на наш аттракцион. Пристегивайтесь, остановок не будет. Тут главное не горит. Это как первый анал. Главное расслабить очко. Да, как тут понять, что... Заметьте, Джохан до сих пор у него. Друзья, хотя он говорит, что с ним рассорился. Да, типа из-за бытовухи какой-то. Да, конечно, я буду ориентироваться по ориентирам. Смотрите, я впервые вижу стрелку, которая ведет и на А, и на Б одновременно. Ты где такая стрелка? Я Кстати, да. Ох, весело Простите, будет, холопы. Весело будет, я прям блючно. чую. Знаете, что это такое? Это, это, значит, ну, чё, народ, погнали. Слышите? Это таблица, которая показывает, сколько людей за катку свалились за борт. И она точно к концу этой катки не будет показывать нолик. Да, вина. Да, хуй! я по головам пошли. Ну ты одного убил, я это был бот. Спасибо, блин, это принял мою скиллу. Запретный или нет? Блин, не... смотрите, я играю так, словно я знаю эту карту. Ох, я тащу я. вообще жесткий, как бетон. чё ты слился И быстро. Мягкий, как гондо. Кстати, б очень легко типа брать, но ну, там нужно как-то я... раскидывать его. Let's go бить. Считай, мы уже знаем эту карту. Так мы всё равно сюда ходили, блин. Нет. А, ладно. А, это дорога на... Это на Б. Погоди, куда я иду? Где-где? Я убил самого... Где А, где Б, да? Туда Б. Это А. Туда... Чего? Да где нахуй. Пацаны, так сложилось, что теперь я иду на А. Да, это А. Да, Да, А. что хрен разберешься. твою ебало. Как тут идти до этого Аса? Куда ты Мы Такое ощущение, что они кругами идут. Я не могу никому дать по морде. Все. Пожуй гороха свинцового, блядина. Хлявный кил. Камон. Вот, Давай. Выходи. Че, смелости не хватает? Где твоя храбрость, су? Ладно, она. Уже поубавилась. Я сейчас прыгну. Ты будешь сейвить. Спрыгни, пожалуйста, как мужчина. Не успел. Быстро меня уговорили. Горишь! Слева еще один. Отпиздинеть просто. На этом. Слушай, как Игорь хочет закричать Так просто заебало, не могло я там говне играть. Согласен, давайте покончим со страданием. давайте прыгнемся. Мне нравится. Все на дно. Три, два, один. Я один спрыгнул. Нет. я один. мормох. нас много таких придурков. Пиздец, она очень неинтуитивная. Нихуя, по ней надо подбегать и хоть чуть-чуть понять -чуть О, упали. Чё упали? О, все быстро подгрузились. Так, опять даст. Тактика АФК. Давайте, давайте, пока не бежимся стену вести. Эээ, Ты сам даст первый играет? У нас стопроцентный вариант взять на живой так называемый план Капка. Тащи Смиды к нам, не переживай. Да, не переживаем, мы все У сделаем. У нас тактика. Ощи, да. Напиши, что АФК мы. Что-то как-то... Так, разминка. Бля, здесь он не Не двигаемся, не двигаемся. Вперед! Режем матки. Планка в Ну, это не очень честно. Ну, так-то, блядь, упал, отдался. Вы в курсе, что мы просто отвратительные существа? Да. Очень грязные ублюдки. Так, это было? Да, так рассчитывали, что вы были АФК, чтобы вас убить, а вы взяли, ужали и перебили. Карма! Как ни странно, но на зиге чисто. Ладно, тогда сейчас на намусорим. И заберем аккуратно бомбу. Куда ты лезешь, мать твою? Нет, чтобы пакет и ссеваться, теперь время кончилось. Так, последний был здесь. Конечно, сука, ты не выйдешь. Ну, конечно, сука, ты не... Ну и не надо. Ля, Смотри. К... Как. как? профессионально, хотел сказать, да? Да-да-да, красава. Вообще, просто. Спасибо. У меня так, а это что за карта? Да, Значит так, мы тут все профессионалы. Давайте играть э -э, командно. Давайте раскидаем все по ГОСТу. Даю профессиональный дым на топ-мид. Гавер, у тебя что? Чё... за... У, -у, у научи меня тому дыма. Куда он летит? Ну я не знаю. а <связывая> <связывая> <связывая> Легко научит, раз <связывая> не знает, Давай, тёмка нижний, ласт. Давай, тёмка нижний. Лоп. а Пардон, я тут просто в дым завтыкал. ло ло лом -ло на миду топ-мид. Убегает, значит. Чё, если он на лонг поет? Ну-ка. Наскорее все, да. Уроки идеальных таймингов с Мармока. Мармок всегда идеальные тайминги выгадывает. Даже после ослепления удается хоть поставить. Дробики вот он я скотина привет всем на самом деле у меня никуда не получилось уехать потому что мои планы обломались в самый последний момент не значит в румынские горы я получил неделю уныния не тебе роликом заняться потому что тайминги проебаны уже не чем-то другим потому как мысленно то я уже вдыхал горный воздух да А не городскую Ну бывает горела резина в общем, неделя получилась душная и скучная, потому я что у меня вышел из а ритма, я сейчас как одинокий пацан в торговом центре, типа чё, гуда, а, мама, папа, зачем я все это рассказываю? А потому что хочу, понял, сука? Ну, а что касается остального, невелика потеря. Еще успею отдохнуть этим летом, скажем, в августе. Зато вы от меня отдохнули правильно. На этом все. Здесь была неодохнувшая педрила и ювелирный выпуск по КСГО. Увидимся в следующую пятницу. Ну, другой раз отдохнешь. Три уровня страха. Страшно сразу, Мармур, заговорил на молдавском. Супермен, я умею смотреть сквозь стену. Мормок, фу, подержи мой голос. То, что делать, когда скован с цепями. Человек пытается выбраться, мормокка качается. Так. О да, вот так вот, вот так вот. Я так и не понял. Вертига это карта из запретной зоны, или это просто какая-то выпала карта? Я не особо просто понял. Я мало в CSGO играю, поэтому не разобрался. Ну а так в целом, ну, как обычно, показан скилл Мармока и как они тупят порой. То есть, типа, спрыгивают там с крыши и тому подобное. Ладно, если просмотрели, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, на колокольчик, чтобы у меня видео, в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.